Набережно-Челнинский институт КФУ дает возможность получить классическое образование, ориентированное на потребности современного мира. Выполнить эту задачу помогают высококвалифицированные преподаватели, воспитывающие настоящих патриотов своей страны. Институт соблюдает традиции 200-летней истории Казанского университета, открывая студентам двери в светлое будущее. Кроме того, наши студенты могут проходить стажировку в ведущих университетах и вузах Европы, Америки и дальнего ближнего зарубежья. Студенты выигрывают гранты на проведение научных исследований. Также они являются лауреатами стипендии президента Российской Федерации, правительства Российской Федерации, президента Татарстана и правительства Татарстана. В 2015 году приятный сюрприз ждал иногородних учащихся. Было решено отремонтировать один из корпусов студенческого общежития. Капитальный ремонт был проведен за счет федерального бюджета. Важным событием в жизни вуза стало открытие инжинирингового центра КФУ в 2013 году. Центр стал базой для научно-технических исследований, а также целевой подготовки кадров для промышленных предприятий. Студентам открыто более 20 научных лабораторий в области новейших технологий. набережно Челнинский институт. КФУ единственный в городе осуществляет подготовку журналистов. Студенты могут реализовать себя в эфире молодежного радио, на страницах студенческого средства массовой информации Студпроф.рф, а также в молодежной телепередаче «Знак качества». Знания, которые они приобретают в наших стенах, являются залогом их будущей успешной карьеры. Кроме того, сотрудничество с предприятием региона является залогом их хорошего будущего трудоустройства. Более подробно о том, как поступить в Набережно Челнинский институт КФУ, вы можете узнать на главном сайте КФУ.